Приветствую, друзья! Начинаем передачу Сохрани свою матку яичники и грудь Если если говорить русским языком что за последние 60-70 лет от онкологии умирает где-то 10 миллионов больных людей, 10 миллионов. И представьте себе, якобы врачи говорят, причины неизвестны. Вот каким образом там можно мою книгу Победа над Драком Там нет нет. Значит, работа в международных клиниках Тихуаны. Я забрал все секреты о том, почему рак. Тут 40 причин минимум. И каким образом жить, чтобы не заболеть? Чтобы не вырезать вам матку, яичники и грудь. Это все излечивается. Я бы сказал, 95% излечивается без единой таблетки без хирургии химиотерапии. Но я видел, я участвовал, я свидетель того, что если правильно лечить нашими методами, то тогда вы практически не заболеете. Но если вы заболели, у вас хороший шанс онкологии восстановить свое здоровье. Потому что ни химиотерапия, ни радиация, ни хирургия не устраняет главной причины. И вот представьте себе человек, который уже заболел, когда он приходит к врачу, Онкологу или там, гинекологу или урологу, они ему ставят диагноз рак. И вот представьте себе, самый гениальный ученый 20 века, академик Залманов, так выразился мастерски. Ученый тогда вылечит рак. Когда рак на горе свистит. Еще раз. Ученые и врачи тогда вылечат рак этими методами. Когда рак на горе свистит. То есть он хотел подчеркнуть, что не те методы. Теперь хочу прояснить ваш ум, что был такой гениальный немецкий ученый Отто Вонбург, который получил Нобелевскую при... при за то, что он доказал там, где нет венозного застоя, там, где нормальная циркуляция, там, где достаточно кислорода и углекислого газа, Правильная должна быть механика в легких газообменах. Там раковая клетка не может существовать. Это же было доказано. В 60-х, 70-х годах. По-моему, даже он дважды получил Нобелевскую премию. Вот там, где застой, там, где густая кровь, там всегда будет болезнь. А рак ⁇ это есть последняя стадия дегенеративных процессов в органах. То есть уже запущенная стадия. Таким образом, предраковое состояние существует. И раковое состояние. Так вот, предраковое состояние все ученые не лжеученые, а настоящие ученые, заявили, что предраковые состояния — это вирусы, бактерии, паразиты, грибки, кандидоз, который длится десятками лет. Но он... Сейчас стали выявлять врачи, специальные тесты делать, а до этого нет. До сих пор кандидоз э, не, не могут излечивать, значит, доктора, потому что у них нет знаний. Так вот, друзья, вот возьмите, прежде чем, прежде чем, вы подумайте, куда идти лечиться. Если вы пойдете ортодоксальным методом лечения, шансов нет. Но максимум, максимум проживете 3-5 лет, а потом будет кладбище. Если пойдете нашим путем, путем уже доказанным, альтернативным, то тогда. У вас отличный шанс восстановить, восстановить свое здоровье. При виду, значит, смотрите, что получается. Вот эта опухоль в груди. Если в одной груди надо лечить две груди. Если у вас опухоль матки, если у вас опухоль яичники, в трубах, значит, причины одни и те же. Запущенное состояние, диэраптивные процессы, застойная кровь, нарушение значит, обмена веществ печени, поджелудочной железы 100%, в желчном пузыре, запущенный, забитый толстый кишечник и так далее. Минимум 40 причин, почему у вас рак. И вот представьте себе, что у вас опухоль в груди или в мат. Матка это такой энергетический центр, там такие идут вибрации, И если вы убираете матку или там яичники, то получается кастрация. Вот женщина становится инвалидом на всю жизнь. Теперь я вам объясняю, вот опухоль. Где бы она ни была. Мудрость организма покрывает эту опухоль капсулой. И эта капсула, она предотвращает распространение этих раковых клеток через лимфатические системы в другие органы. И представьте себе, что вам вырезали матку или яичник, или грудь, капсула устраняется и все раковые клетки через лимфатическую систему, они начинают распространяться во все органы всей системы, разрушают их и Человек или быстро умирает, или медленно умирает. Даже бородавки, вирусные включения, нельзя резать, можно прижечь, можно заморозить, но резать нельзя. Вот здесь может быть, опять-таки, перерождение в злокачественное состояние. Одним словом, друзья, вам нужно хотя бы прочитать, хотя бы прочитать, не бояться, потому что вы как журавль, значит, вы боитесь даже читать, а то у вас будут какие-то симптомы. Вы нормальный человек вообще. Почему вам не познакомиться с трудами великих ученых которые я, значит, добывал, копил, покупал, и эти методы практикуются где-то, вот, ну, там, где практикуются, допустим, в стихуане. Швейцарии, Германии стоят бешеные деньги. Потому что сейчас индустрия онкологических болезней это как бы золотая жила. Итак, друзья, значит, расскажу вам один случай. Одна. Немка, вот она была дочь одного капитана. Он ее возил по всему миру. Мать у нее умерла, и она знала много языков. И она консультировала, была бухгалтером, значит, президента Клинтона. У нее были большие связи. Потом она работала с Голливудом, потому что знала много языков. Она была богатым человеком. И вот представьте себе, меня вызывалось, вызывалось опухоль в груди. В Америке любят операции. Представьте себе хирург в Америке, зарабатывает... Я когда спрашиваю, сколько зарабатывает хирург в Америке? Ну, смотря какой еще. хирург. Минимум полтора-два миллиона долларов в месяц. Ну, конечно! Хирурги хотят резать по всему миру. Это их специальность. И... Они фанатики, как фанатики, больше ничего не признают. Вот только порезать. И, в общем, мне, когда порезали, как я уже сказал, капсула удалилась. Потом вторая грудь. И, ну, естественно, она стала тратить большие деньги сначала. Но она же не знала альтернативной медицины. Вторую грудь обрезали. И вот... Меня с ней знакомят. Это было в Лос-Анджелесе. Я говорю, вы допустили ошибку... Юри вызвали. Вы допустили ошибку, поэтому нам надо срочно пока нет рецидивов очистить ваш организм печень, кишечник, почки, желчный пузырь настроить вашу психику ваше подсознание на выздоровление. что я должен сказать это женщина, выполняла домашнее задание на пять с плюсом. Там, где нужно было, у нее не было средств, она все деньги, все деньги отдала врача. У нее едва-едва оставались деньги, она едва концы с концами. И у нас время есть еще. Концы с концами. И, естественно, я вошел в это положение, я приезжал каждую неделю, давал ей, значит, советы, давал домашние задания и привозил еще провизию. И там. Я еще взял одного моего знакомого, бывший инженер, русский, я говорю: помоги этой женщине, тебе Бог поможет. И он с ней жил, и он ей помогал, ассистировал. И силы стали возвращаться. Слава Богу, мы убрали метастазы. Сейчас Вива. Это добрейшая женщина, умнейшая женщина живет а, на Мальте. Она мечтала туда уехать. Потом как-нибудь я расскажу, что она не было денег. И я ее научил, как себя вести, что делать для того, чтобы она заработала на билет и уехала на Мальту. Сейчас она на Мальте. Вот. Поэтому обращение ко всем женщинам и ко всем мужчинам. Хирургия это, так сказать, если вообще ничего не помогает, если смертельный случай, тогда идите на хирургию. Я не фанат, Я верю в хирургию. Но здесь, извините, злоупотребление хирургическими операциями. Был у меня разговор в санта барбаре Значит, я... Меня познакомили с одним главным онкологом санта барбары одной больнице. Ну, мы как бы... Я его пригласил в ресторан. Он не просил был выпить, поговорить по душам. Вот. Я его спрашиваю, скажи, пожалуйста, ты веришь в хирургии? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, потому что, когда я вырезаю опухоль, Через полгода, год-полтора, обязательно опухоль будет в других местах. Я говорю, а зачем тогда ты делаешь операцию? Он говорит, это моя специальность. Эта специальность меня кормит. У меня есть дети, у меня есть дом, у меня есть семья. А если я не буду этим заниматься, то, значит, меня выгонят. И вот представьте себе, заставляет хирургов подчиняться и, как сказать, слепо выполняя приговор, я считаю, что это барбарство. Зачем хирурги, когда есть шанс восстановить свое здоровье? Поэтому, друзья, уберите свои страхи. Вы ничего не знаете о здоровье. Вы не знаете, из чего состоит человек. Вы этим никогда не занимались. Вы свое здоровье отдаете в руки других людей. Поэтому вам надо изучать законы здоровья, законы природы и законы Божьи. На этом мы будем прощаться, друзья, и до скорой встречи в Грузии!